Как пробудить в мужчине чувство ответственности и заботы? Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои дорогие подписчики! Очень рада вас всех видеть! И сегодня мы поговорим с вами на эту тему. Это очень достаточно частая тема, когда женщины полностью на себя берут всю ответственность, просто взваливают на себя все, бревнышко, весело с улыбочкой несут и думают, что они сильные женщины. В этом моменте они сильные мужчины. Вот в физическом теле, но действия делают как физический мужчина. И что происходит? Самое главное, что нужно понимать, у женщины есть выбор. Будет она себя проявлять как женщина или будет она себя проявлять как мужчина. Да, Во всех нас есть и женское, и мужское. Да, и в норме и в женщине должно быть 80% женского, и в мужчине 80% мужского. Но сейчас все наоборот. Мы живем в такие времена, которые называются кали-юга, когда просто все с ног поставлено на голову. Да? И женщины проявляются 80 в 80% мужских энергиях, и мужчины проявляются 80 в 80% женских энергиях. И мы часто смеемся, когда мы видим такого э, манерного мужчину, проявляющегося на 80% как женщина. Да? И они иногда меняют ориентацию сексуальную. То есть нам кажется так смешно. Но на самом деле женщина, которая проявляется в 80% как мужчина, это не менее смешно. Почему? Потому что это точно так же вне ее природы. То есть нужно вернуться в свою природу, чтобы это все начало проявляться. Нужно обязательно проявляться в своей природе. То есть если вы женщина, то проявляйтесь как женщина на 80%. Если мужчина, то как мужчина. У мужчины не остается выбора, если в паре женщина выбрала себе роль мужчины, роль мужа, да, роль ответственного за все-все-все и нести бревнышко, то мужчине ничего не остается, кроме как опустить ручки и сказать «хорошо, дорогая, как скажешь». И ему остается только роль женщины. И что делает тогда мужчина? Тогда он ложится на диван и ждет, что что-то в его жизни начнет происходить. Но ничего не начнет хорошего происходить, потому что если женщина э, дает мужчине деньги, если она все заработала, все принесла, все приготовила, а он только лежит на диване, у него закрывается финансовый поток. Потом начинаются такие вопросы. «Вот мой мужчина там уже несколько лет не может найти работу, он живет за мой счет. Что делать? Что делать? Сбрасывать со своих плеч, потому что вы по своей собственной воле посадили, дали махать ножками и еще понукать вами». Как, да, как, вот умные слова понятны, как же поступать, как же э, убрать свою привязку, да? то есть пока вы хотите, чтобы мужчина вами гордился, и вы совершаете поступки, это привязанность, это не любовь. Когда вы гордитесь своим мужчиной, тогда это любовь. То есть привязки убираем, убираем привязки, меняем их на любовь. Только любящая женщина может сказать своему мужчине в 7 утра, вставай, дорогой. Сегодня мы с тобой будем искать работу тебе. Только любящая, та, которая привязана, она не сможет. Она, Ой, пусть еще поспит, куда же так рано вставать, зачем же так рано искать работу. А вот как раз искать работу, это тоже работа, только за нее не платят зарплату. Но она также должна выполняться 8 часов в день. И тогда есть большой шанс, что у мужчины что-то произойдет. Когда он совсем ничего не делает, только говорит, дорогая, дай мне там на сигареты, да, дай мне там, у меня бензина нету, мне там одежда сносилась, надо новую купить. Женщина идет, ему все это дает, а женщина потом еще будет в ответе за то, что она мешала развиваться творческому потенциалу мужчины. Тем, что она ему давала деньги. Как же она должна помогать ему развиваться в творческом потенциале? Конечно же, бездействие. Женщина побеждает без боя, пишется в мудрых книгах. То есть, что должна делать женщина? Ничего. Если не знаешь, как поступить, не поступай никак. Молчание. Не давать денег в первую очередь. Взять свое сердце в кулак, да, сказать ему, дорогой, мне урезали зарплату, я отдала маме на лекарства, я положила там э, на счет, потому что брала в кредитку, э, кредит в прошлом месяце на питание, мне нужно положить или там купила стиральную машинку, еще что-то, женские штучки, сделала себе массаж, и стратила деньги на платье, э, нет денег на бензин, нет денег на его сигареты, да? То есть пусть сам решает, где он эти деньги возьмет. Пусть обижается, пусть хлопнет дверью, пусть. Но потом он будет вам за это благодарен, потому что мужчина, который берет у женщины деньги, он в тонком плане подписывается «я не мужчина». И рано или поздно он начинает себя именно так чувствовать. Он понимает, что он не мужчина, ему некомфортно. Я видела такие семьи, в которых женщина отработала, выплатила всю ипотеку, мужчина... Иногда ходит на какую-нибудь работу, когда его позвали, ему повезло. И чаще всего, большую часть времени года он лежит на диване. И это очень, очень непростая ситуация, из которой выбраться очень тяжело. И у женщины чаще всего привязка или страх, или уже манипулирует мужчину таким образом, что она его боится. И она не может сказать «нет, я тебе не дам денег». И она делает все возможное, чтобы у нее было, день, было денег дать ему. И дальше ситуация ухудшается, ухудшается, ухудшается. И с этим нужно, конечно, что-то делать. Да? То есть есть, конечно, практики, которые помогают женщине вот убрать эти привязки. Да? Становится легко отказывать мужчине. Есть практики, которые убирают страхи. Это все нужно применять. То есть в древние времена это было вообще с молоком матери впитывались эти практики. Девочки к 12 годам, они знали, что они могут в любой момент уже выйти замуж. И нужно уметь все это делать. Снимать страхи, снимать обиды, снимать э, привязанности, чтобы женщина могла быть в семье э, гармоничной гармоничным членом семьи, да, не просто там, что мужчина захочет или куда там повернет судьба, а чтобы она знала, как правильно поступить, чтобы от наших поступков зависит же и следующие наши дни, да? наше будущее зависит от поступков. Женщина, которая помогает мужчине ухудшить свое финансовое состояние, она тоже теряет финансы. То есть у нее тоже приходит шеф и говорит: так, все, урезаем зарплату, еще что-то. Такие ситуации очень частые. И женщины не понимают, откуда это. И нужно срочно менять, сесть, поговорить с мужчиной, сказать, если он адекватный, еще сказать ему, «Дорогой, я была неправа, я так тебя унижала, я давала тебе деньги, я больше не могу позволить себе этого, я осознала, я была неправа, я приношу тебе извинения, прошу у тебя прощения, больше я не буду давать тебе денег». Пойми меня правильно, я хочу, чтобы ты стал настоящим мужчиной в моей жизни, чтобы я тебя запомнила как самого лучшего мужчину. И ты должен найти выход из этой ситуации, из этого испытания. И я верю, что ты найдешь выход. То есть вот именно вера женщины – это и есть тот стимул, да, ради которого мужчина готов делать, действовать, совершать поступки, делать все невозможное. То есть женщина должна помочь мужчине поверить в себя, то есть у него полно сомнений, полная голова таких тараканов, он сомневается, это у него не получится, это он не сможет, пусть он сделает свои ошибки, разрешите ему, вы, вы направьте его, скажите, я верю, что ты найдешь решение, я верю, кроме тебя в нашей семье никто не может найти решение, даже если в вашей голове уже 185 решений, позвольте ему, я вас уверяю, его решение одно будет лучше, чем ваши 185 я очень долго была в мужских энергиях. Я знаю, о чем я говорю. И когда я позволила своему мужчине искать решение, то я была удивлена. Его решение, каждое следующее новое новое решение, оно было лучше, чем мои 185. Позвольте вашему мужчине проявляться как мужчина. А вы его вдохновляете. Вы его просто подталкиваете своей энергией, когда вы говорите, я верю в тебя, дорогой, ты сможешь. Ты лучший. Я бы не вышла за тебя замуж, если бы я в тебе сомневалась. если Я бы не осталась с тобой, если бы я видела, что ты не негоден ни на что, и что только можешь лежать на диване. То есть это все очень важно. Конечно, здесь есть практики, которые нужно делать. Иногда одной не сделаешь. Нужно, чтобы был коуч, который проведет вас по этим практикам, уберет в вашем сознании какие-то деструктивные программы. Но, тем не менее, очень много может сделать женщина сама. И от нее именно от самой зависит. Любые чудеса происходят там, где есть почва подходящая. Когда почвы нету, то чудес тоже не бывает. Все остальное, даже все чудеса, они а, объяснимы, э, э, научно объяснимы. Может быть, не с точки зрения той науки, к которой мы привыкли, да? Но, тем не менее, у них есть научное объяснение. Может быть, немножко чуть выше, чем наука сейчас э, стоит на каких-то ступенях. Да? То есть есть э, моменты, которые мы не видим, но они есть. Для этого есть доказательства телефон, интернет, э, волны радио, да, волны телевидения. Мы уже знаем, что их нельзя пощупать, нельзя увидеть глазом, что такое волна, да? э, радиоволна или телефонная волна. Но мы знаем, что они есть. И точно так же есть какие-то еще волны, которые научно объяснимый и, может быть, через несколько лет это уже будет легко объяснимо каждому человеку. Конечно же, взять э, там, человека, который 30 лет назад э, жил, да, уже там в преклонном возрасте, рассказать ему, что через 30 лет будут телефоны, интернеты, э, будут разговаривать в видеоконференции на большом расстоянии, находясь на разной стороне планеты, и он скажет, этого не может быть, да, это понятно. Можно понять этого человека. То есть на сегодняшний день для нас есть что-то тоже, что нам кажется не может быть, но оно есть. И это все научно объяснимо. Хорошо, дорогие мои, я буду стараться в следующих видео раскрыть все это более подробно. А вы э, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду читать ваши комментарии, смотреть, какие темы вас больше всего интересуют и стараться помочь вам на эти темы развиваться. В теме отношений, в теме астрологии, Нумерологии, хиромантии и так далее. Буду делиться всеми знаниями, которыми я на сегодняшний день обладаю. И мне очень хочется с вами делиться. Обнимаю вас, мои дорогие. И до скорых встреч. Пока-пока.